И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Batman Arkham Origins The Complete Edition. Потом будет Storyteller, потом Майскорпи, потом Майнкрафт, наверное, а может быть по-другому будет. Как бы, можно спросить, либо так сказать, либо так сказать, короче, по-разному будет, может быть, наверное. Так. Альт-Энтер, так, да блин, ну я альт жму, а он, ну, не, в, не выходит из полноэкранного режима, знаете, какой плюс без камеры снимать, ты можешь хоть тут быть одетым, хоть, хоть может, и без одежды, хоть не мытый, хоть не бритый, быть но все же нормально будет вам не видно будет nvidia it's meant to be played ага tv с nvidia it's me to be played ой блин альтентер я же нажал я же нажал альтентер сейчас изменяю себя тюрьма gate 20 процентов сюжет продолжить игру ланеры переходят а вспомнила чё делать сейчас Отставить чтобы больше ничего не воровал нет, воровать-то можете, ребят но, в смысле, чтобы больше, проверяем как там Джокер как там он Джокер дела, ребят вот я только что маме объяснял плюсы, снимать без веб-камеры Да... Б Чёрт... Враги, если... Если на них напасть открытый удар, нельзя парировать, кроме не позволит перепрымчивать и атаковать сзади. Так. <свистые> <свистые> <свистые> да блин, да помню я это... Ага. Ну, продолжаем. Так, ребята... Так... Captain Gordon, need someone on the inside to secure the main gate. Let's kill this bitch! Captain Gordon, I need someone on the inside to secure the front gate to Blackgate Prison. Без одежды, запись. Да, блин, черт, я же не смотрю на здоровье. Снять, <плес> ребятки. Будут на стриме, на стримчанском игровом будет эм, прохождение этой игрушки, но полностью от меня. Поэтому давайте, ребят, по капкалу, увидимся с вами в следующих сериях. Дальше будет только интересней Дальше будет стрим По Batman Arkham Origins Да, ребят